Нет, я вам скажу, что Беларусь еще огромный рост антироссийских настроений сейчас после того, как Путин поддержал узурпата Лукашенко в 2020 году. И очень многие были уверены, что подавлением мирных протестов участвовали и российские военные, российские ОМОНовцы, ну и, естественно, российские пропагандисты приехали на белорусское телевидение и стали работать на режим вместо уволенных и ушедших в знак протеста сотрудников телевидения. Поэтому рейтинг Путина значительно понизился именно за его поддержки Лукашенко. Но помимо этого белорусы, это европейская нация, Беларусь независимая страна и я напомню, что мы боролись всегда за свою независимость со времен Российской империи, куда мы попали в конце 18 века и будем продолжать бороться. Mm -hmm. И за свободу и независимость. Разница в менталитете есть между россиянами и белорусами? Ну, конечно. Даже по происхождению. Белорус это балтославянского происхождения народ. И это другой язык, это другая культура, другая история. Белорусы это было в общем-то, основной народ Великого княжества Литовского. Mm -hmm. Вот. На знаменитый статут, устав Великого княжества Литовского, одна из первых демократических конституций в Европе, она была написана на белорусском языке. То, что сейчас происходит с, с процессом объединения между Россией и Беларусью, когда Беларусь станет свободной от века. Как вы считаете, эти подписанные им законы, они будут признаны недействительными не изначально, они будут меняться, что, что люди, есть ли у вас какой-то план действий, какие вы, вы думаете, что вы будете делать с этим? — Ну, я вам скажу, что Лукашенко подписывал все договоренности с Путиным, начиная с первых соглашений в 1996 году, без проведения необходимого в таком случае референдума. — они изначально? — абсолютно незаконны. Поэтому, конечно же, они должны быть... — никакой юридической силы. — они не имеют никакой юридической силы, И их не должно признавать международное... — Конечно, Понятно. При всей разнице между белорусами и россиянами, я согласна с вами, мы, мы сейчас, оппозиция оказалась в очень похожем состоянии, много политической иммиграции, вынужденной иммиграции, а Стоит ли нам объединяться от российской иммиграции? Российской оппозиции и белорусской оппозиции, какие-то совместные проекты проводить, какие-то, может быть, совместные, а, не просто акции делать, а вот есть у вас там, например, какая-то условная организация, да, что-то делать вместе с россиянами, присоединять активных россиян в эту же организацию, увлекать в ее работу. Но я думаю, что это на самом деле утопия, это будет невозможно абсолютно. Да? Никаких совместных организаций, помимо вот таких форумов, где присутствуют представители, помимо, главным образом здесь присутствует российская оппозиция, но ну, приглашены представители белорусской и украинской э, оппозиции и гражданского общества. Поэтому э, в такой форме это, конечно, может быть, именно как дискуссионная площадка с, с участием представителей разных стран. Но организации, я думаю, что это вряд ли, Разумеваем. да, естественно. Но отдельные проекты, конечно же, вполне могут работать. Отдельные проекты, санкционные, в частности? Да, особенно санкционные. Здесь каждый может использовать те связи с западным истеблишментом для того, чтобы продвигать тему жестких экономических санкций против диктатур. То есть это может делать и российская оппозиция, говоря о Беларуси, это можем говорить мы, да. говоря о ситуации в России. А сегодня, когда вы обсуждали тему санкций, на самом деле возник вопрос такой. Те санкции, которые приняты в отношении Беларуси, они сейчас и будут приняты более жесткие. В случае объединения с Россией, интересно, должны распространяться на, на объединенное государство или нет? Что я бы на самом деле сейчас начала работать тоже в этом направлении с э, теми людьми, которые принимают решения о санкциях, да, чтобы они распространялись автоматически. Как вы ну, В любом случае, если Путин э, и дальше будет кушаться на белорусскую независимость, он автоматически попадает под еще более жесткие санкции. Потому что Лукашенко нелегитимен, и любые все договоренности, которые Путин с ним подписывает, все эти программы, соглашения, они тоже нелегитимны, соответственно. Плюс это оккупация страны. Страны под управлением диктатора. Да? То есть, конечно, это не должен признавать весь мир. И естественно за это должны последовать жесткие санкции, потому что это уже передел мир. То есть, в общем-то, война в Грузии, Приднестровье, Донбасс, Крым, и вот сейчас еще Беларусь, неужели Запад должен промолчить и в этот раз? Да, вот Сейчас ну, сегодня как раз за министра иностранных дел Литвы говорил, что мы находимся в ситуации 38-го, начала 39-го года 20 -го века. Ну да, потому что западные политики уже допускают Мюнхен. В и Путин сегодня не получает никакого жесткого отпора вот на свои эти территориальные имперские претензии. Что бы вы могли рекомендовать, может быть, форуму оппозиции? Какие-то, ну, может быть, поделиться опытом, что нам может быть стоит улучшить в нашей работе. Форуму. форуму, как было, да, потому что это тоже проект оппозиционный. И... Да, мы сейчас вот на нем хотели бы понять, что мы можем еще, сделать. учитывая вашу Ну, важно, конечно, здесь собираться, но важно, конечно, работать с людьми непосредственно в России, как мне кажется, да? Потому что важно не замыкаться вот на эмигрантском кружке. Да, или Нужно разрабатывать стратегии, которые будут работать в России. Это не должно быть, там, поговорили и забыли. Да, то есть, потому что, ну, как я это вижу, да, я, я сюда уехала, да, это был крайне тяжелая у меня выезд из Беларуси без паспорта, то есть я бежала там. Путешествие заняло 8 месяцев фактически, но... Я знала, что я должна сюда уехать для того, что, потому что я могу сделать больше для своей страны из-за границы. Поэтому задача как можно больше помогать своей стране, да, как можно больше влиять на людей в Беларуси, там, в том числе информационно, доносить до них правду о том, что происходит, предлагать какие-то методы. Борьбы, изменения ситуации. То есть, вот, мне кажется, что это должно иметь такой прикладной характер. у вас есть такая ну, вот такая связь и обратная связь ну, конечно, белорусского. Общества. Естественно. Хартия 97 это ведущий оппозиционный сайт Беларуси. Его читают в месяц несколько миллионов уникальных посетителей. Но вас не закрывают при этом. Мы Беларусь заблокированы, России, но люди обходят блокировку. Да. Нас в 18 году власти нас заблокировали испугавшись очень высокого роста нашей посещаемости, но тем не менее люди научились обходить блокировку, плюс мы тоже работали очень много над обходом, и сегодня у нас аудитория практически вернулась к прежнему уровню да, до блокировки. Да. да, у нас, у нас и, и вы соответственно учитываете общественное мнение людей, которые живут в Беларуси, да? Вы, ну, то есть в ваших программах, в ваших каких-то наработках, в вашем видении, вы это учитываете, вы опираетесь да? Потому что вот вы сказали правильно это замыкание. У нас есть такая опасность замкнуться и перестать чувствовать, что происходит в России. Да? Я не знаю, с чем это связано, но в моем случае, то есть я знала, что я, я знаю то, что я хочу вернуться, понимаете? То есть я не устраивалась здесь, на Западе. Хотя я здесь нахожусь уже с, 2000, с конца 2011 года. У меня нет здесь квартиры, я не взяла гражданство. Да? Я не хочу здесь жить, да? ни в Литве, ни в Польше. Я хочу вернуться домой. И, вы и за это будет? Я за это борюсь. Я хочу видеть своих родителей, пока они живы. Да. Манер. это, кстати, очень большая разница и очень важный пункт для людей, уезжающих, правильно? Они ментально расстаются со страной, из которой они убежают, да, или не расстаются. Потому что я тоже не рассталась. Я ментально совершенно не рассталась. Что вы пожелаете форуму? Что вы пожелаете форума? Ну, свободы, конечно. Свободу России и свободу Беларуси. Белорусская оппозиция успехи гораздо выше, чем российская. И в этой связи, что вы можете российская оппозиция желать от белорусской, это может быть искать и, и какие-то вещи, и моральные, Это могут быть и практические вещи, это может быть международная солидарность, помощь в вот, продвижении санкций. На самом деле, помогите нам действительно в нашей борьбе за свободу. Если Беларусь станет свободная, то и, поверьте мне, в короткие сроки свобода придет в Россию. Я когда-то успела еще поговорить со Сбигневым Жизинским, и вот мы с ним обсуждали вопрос. Он когда-то я писал в своей книжке «Великая шахматная доска», по-моему, о том, что когда Украина будет свободная, будет свободная свободен весь регион. Ну и я ему задала вопрос, ну что-то как-то вот не получается, да, то есть, хотя там уже сколько, сколько революций было, вот, и говорю, может все-таки Беларусь должна быть свободной. И вот он в частном разговоре он сказал, что, знаете, вот я подумал, да, и я скажу так, что Беларусь, когда Беларусь станет свободной, станет свободной России. Это очень интересно, потому что вчера с одним философом Алексеем хорошо. Морошевым обсуждали этот вопрос, и он, а, у него есть сомнения, потому что на примере Украины, и вот тех самых утверждений, да, на примере Украины власть, наоборот, консолидировалась, еще сумела консолидировать это общественное мнение путем использования вот этой безумной концепции патриотизма да, ложного. И не будет ли еще большим консервированием а, власти и вот этим вот да, а, а, если, если в России, я имею в виду, mm -hmm. общество, если Беларусь станет свободной, да, с учетом тенденции на репрессии, на, на то, что происходит в России сейчас. Знаете, потому, что, меня, что меня поражает вообще в рассуждениях российских очень многих политиков, журналистов и правозащитников, вы так рассуждаете, как будто Путин будет жить 100 лет. Вы понимаете, что у вас тоже, вот я послушала панели экономистов, да, Алексашенко, Гуриева, да, у вас на самом деле в экономике чудовищная ситуация. У вас все может случиться в любой момент, все может рухнуть. Потому что на самом деле, то есть, вот, когда я вас слушаю, что происходит в России, да, я вспоминаю 19-й год в Беларуси. Тоже была абсолютная депрессия и неверие, и было очень-очень трудно работать с людьми. Да, я знаю там определенные политические структуры, вот о которых я сегодня говорила на панели. там социал демократы Николай Статкевич и гражданская компания Европейская Беларусь они специально пошли участвовать в парламентских выборах. Для того, чтобы будить людей, говорить, люди, надо выходить на улицы. Вот в следующем году у нас там через полгода президентские выборы, только протесты. Они воспользовались легальной возможностью проводить пикеты, провели по стране сотни пикетов и об этом говорили. И тогда они провели вот этот замер общественного мнения, первыми сказали, что поддержки-то Лукашенко в обществе нет. Но с людьми никто не работал, никто не знал вообще, что делать, как менять. Впали в депрессию, казалось, никого нет, ничего нет, а за кем идти, да? То есть, ну а потом сработало, появилось несколько триггеров, и все. И такие, началось такое бурление, такие протесты. То же самое может произойти и у вас. Да, в любой момент. Как мы понимаем, что вчера Гарри Каспаров сказал, что сейчас у нас есть какой-то разбег, да? сейчас мы на стайерской дистанции, угу. но может быть придется в один прекрасный момент, спринт. Да, да, да, да, абсолютно. Хорошо. Дело в том, что российские власти предупреждают все возможности повторения резкого ситуации, Например, был участник, сам дал возможность участия в каких-то живых анализах. Закрытый ковидные какие-то ограничения используются для ограничения. У нас все собрать. Так собирайте. Да. я понимаю, о чем вы говорите. Ковидная ситуация, да, диктаторские режимы используют эту ситуацию. Да. В Беларуси, например, Лукашенко э, не использует. Ему настолько наплевать на людей, он настолько боится потерять э, какие-то деньги, да, последние деньги из-за ведения карантина, да, что он просто, ему плевать на людей. Да. То есть, а в России, да, Путин это использует. Но тогда доносите до людей правду, что, что происходит с ковидом на самом деле. Работайте информационно. И поверьте мне, в Беларуси люди вышли несмотря на ковид. То есть во всем мире знали, что происходит. Во всем мире был карантин, все боялись. И мы сами думали, а пойдут ли люди? Да? То есть есть же опасность, массовые протесты. Вышли несмотря на это. Да. Как вы сказали, работать информационно. сейчас из Беларуси приходит вам сейчас у нас запретить телеграм-канал признание как угу. То есть с вашей точки зрения их блокировка по, по, по и у нас, допустим, признают неогенными сейчас. Mm -hmm. Часть блокировки а, не помешает это. Будем да, искать информацию, которые вот эти неэкспрессивные меры, которые направлены в основные события. Ну, слушайте, но ну, будем искать любые возможности для того, чтобы доносить информацию. Yeah. Ну, в 21 веке, да, будем оптимистами, да, в 21 веке они не смогут уничтожить прям вот все. Да, все-таки на самом деле в Беларуси же открытая экономика. Торговля с Евросоюзом, товарооборот, вот вырос за последний год на 80%. Ну хорошо, если они попытаются сделать Северную Корею, но закроют все пути сообщения, прекратится транзит через территорию Беларуси и Лукашенко сдохнет через неделю. Пускай попробуют. Да естественно, да. Спасибо. Будьте оптимистами. Спасибо.